Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередное видео, посвященное замечательному проекту Diamond Profit Center. В этом ролике я постараюсь более подробно рассказать, что это за проект и как его использовать, потому что задаются достаточно много вопросов. Проект очень интересный, очень обширный. Я сейчас по максимуму об этом проекте расскажу. После прохождения простейшая регистрация, как правильно зарегистрироваться в проекте, я запишу ролик, вы попадаете э, в свой личный кабинет. Вот я сейчас в этом кабинете нахожусь. Значит, посмотрите, друзья, в этом проекте вы можете выступать как рекламодатель, как партнер и как работник. То есть проект универсальный, то есть вы можете выбрать то направление, которое вам нравится. Либо, например, использовать все три направления одновременно, как делаю это я. Значит, первое. Рекламодатель или реклама. Что это такое? Какая возможность дает эта закладочка в вашем личном кабинете? Вы имеете возможность на те кредиты, которые вы заработали, либо купили в этом проекте да как это сделать я отдельно технически покажу вы имеете возможность продвигать свои проекты например заказать лайки для своего поста в социальной группе вконтакте заказать себе подписчиков заказать себе живых людей которые будут присоединяться в ту группу которую вы создали все это делается достаточно просто но как я уже сказал я покажу в отдельном видео, как технически создавать эти рекламные кампании. Вы можете заказать раскрутку своего видео. Вы имеете возможность вставить ссылочку на свой ролик и получать целевые, живые, подчеркиваю, живые просмотры, лайки и еще репост вашего ролика в социальную сеть ВКонтакте. Если у вас есть сайт, вы можете заказать посещение вашего сайта люди будут просматривать ваш сайт находиться на нем целую минуту да то есть вот что вы имеете возможность сделать на на страничке реклама, то есть использовать этот проект именно по своему основному назначению – это продвижение ваших проектов и ресурсов. На страничке реклама вы естественно ничего не зарабатываете, вы наоборот тратите, да? Две оставшиеся закладочки – это партнер и работник. Это как раз возможность зарабатывать. Закладочка партнер позволяет вам, как только вы оплачиваете личный кабинет. Вы имеете возможность выкупить какой-то из рекламных пакетов. Либо как у меня, вот сейчас выкуплено три пакета. Можно выкопить все. Зачем это нужно делать и как этим зарабатывать. Значит, как только вы оплатили личный кабинет, то есть стали партнером этого проекта, да, как только вы купили какой-то рекламный пакет, любой, подчеркиваю, какой вы хотите, можете начать по-простому, например, с 3 долларов, да, вы по своей реферальной ссылке, а вот ваша реферальная ссылка, да, она вверху, начинаете приглашать людей в этот проект. Опять же, как это делается, я об этом расскажу на своих вебинарах, уже рассказывал раньше, то есть ролики тоже есть у меня в проекте, на канале, извините. То есть как технически приглашать людей в проекты. Я поделюсь с вами всей информацией, то есть все мои рефералы получают целые видеокурсы, как это делать, ничего сложного, поверьте, нет, главное что-то делать. И вот как только вы начинаете приглашать людей, приглашать их, естественно, на платные пакеты, сразу же вы начинаете получать деньги. То есть вошел человек на тот пакет, на котором вы сейчас находитесь, вот который вас сейчас оплачен. Вы за это сразу же получили денежку. Вот посмотрите, вчера вошел человек на 30 долларов под меня, мне сразу же вот перевели 30 долларов на мой баланс. Все очень просто и все очень честно. Чем еще хороша работа на партнерской реферальной системе этого проекта, что проект честный и щедрый. То есть, вот смотрите, у меня не проплачен пакет 100 долларов. Но если я сейчас кого-то буду приглашать, и кто-то войдет на 100 долларов, эти деньги не пролетят мимо меня. То есть, мне придет смс, -очка, что под вас зашел человек, он оплатил 100 долларовый пакет, и как только я оплачу этот пакет 100 долларов, эти деньги придут ко мне. То есть они не уйдут ни к нижним, ни к верхним там рефералам в этом проекте. Они будут заморожены и ждать меня. Мне кажется, очень все по-человечески сделано. Вот хотя, советский, хотя проект российский, да, но сделано как-то не по-русски. То есть вообще сделано все для людей. То есть ребята, которые его создавали, наверное, ориентировались на лучшие зарубежные проекты. А приглашать в этот проект легко и просто. Я это делаю на автомате через ролики. Сейчас буду делать, опять же, по стандартной своей схеме через сайты, через буксы. Но опять же, я об этом во всем расскажу. Опять же, чем мне нравится, что оплачиваются пакеты один раз. Вот раз оплатили пакет и все. Раз оплатили кабинет, раз оплатили пакет и спокойненько просто напросто приглашайте людей, и получайте за это деньги. То есть с моей точки зрения очень хороший способ заработка денег куда вы потом будете эти деньги расходовать ты да куда угодно можете покупать рекламные пакеты и рекламировать свои продукты можете выкупать очередные более дорогие пакеты которые вам еще недоступны то есть эти деньги вы можете расходовать куда угодно. Если вы просто хотите эти деньги вывести, то вы их можете вывести на свои счета. Но это опять же стандартная схема. И последний, третий вариант, это вариант работник. Этот вариант доступен каждому, будь вы партнер, будь вы рекламодатель. Да? Этот вариант доступен любому зарегистрированному члену в проекте Profit Center, Diamond Profit Center. В этом варианте вы просто-напросто зарабатываете себе либо кредиты, либо живые деньги. Вы, например, выбираете смотреть видео, ждете, когда у вас подгружается эта страничка, указываете в настройках, за что вы будете смотреть то есть вот у меня сейчас стоит «Смотреть за кредиты». Вот это выбирается в настройках. Смотрю ролики, зарабатываю кредиты. Затем на эти кредиты, например, я раскручиваю свои ролики. Либо ставьте в настройках, что вы будете. То есть выбираете режим просмотра за деньги и просто-напросто зарабатываете. Зарабатывать можно не только просмотром, не только просмотром видео, можете просматривать сайты, можете ставить лайки ВКонтакте, можете вступать в группы. Все это... Все это оплачивается, вся эта работа оплачивается. Один из э, таких социальных вариантов входа в этот проект. Бесплатно зарегистрировались, вошли работникам, заработали себе, например, там 6 долларов, да, оплатили партнерский кабинет, оплатили первый пакет на 3 доллара. Все, начинаем с чистой совестью приглашать людей на платные пакеты в этот проект и зарабатывать уже как партнер. И, например, одновременно продолжать работать как работник. Зарабатывать еще денег себе, чтобы выкупать следующие пакеты. Либо зарабатывать все какие-то кредиты, чтобы тратить их как рекламодатель. Вот такая простая, с моей точки зрения, и очень честная схема работы в этом проекте. То есть вы можете выбрать то, что вам больше нравится и зарабатывать в этом проекте как хотите. Зарабатывать на привлечении просто. Своим честным трудом, да, и затем заработанные деньги тратить на рекламу своих проектов. Значит, друзья, я вас всех приглашаю. Кому интересно продвижение в сети в этот проект. Своим рефералом я Дарю замечательные бонусы. вот Нажимайте на кнопочку Бонуса моим рефералом. Смотрите, что я тут дарю. Зарегистрироваться в мою команду, вы можете нажать на кнопочку «Вступить в команду». Значит, как правильно пройти регистрацию, я об этом сейчас запишу отдельное видео. Большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Жмите, пожалуйста, лайки. Если возникли вопросы, пишите в комментариях, я все отвечу. Кому нужно побыстрее, звоните в Skype, также отвечу. Спасибо большое, до свидания.